Всем, друзья! Конец апреля. Карась уже почти на всех водоемах начал терку. Я приехал на один из степных водоемов Краснодарского края, далеко от Краснодар, Динской район. Попробовать на фидер половить карасика. Ловить я буду на фидер. У меня на канале прошла целая серия видео по ловле карася, и тем не менее людей, у наших рыбаков огромное количество вопросов как сейчас ловить карася на фидер я выезжаю ничего не получается вроде делаю все то же самое вот я решил снять именно чисто по фидеру сегодня конец апреля карась начал терку посмотрим что получится надеюсь вам понравится надеюсь будет отлично поехали друзья конец апреля вода прогревается карась не рестится где-то сильнее, в зависимости от района, где-то уже вовсю не нерестится, где-то только заходит в камыши. Ну, примерно, все равно понятно, примерно одинаково. Вовсю при этом питается. Карась, карп, сазан, лещ, линь. У них, э, у этих рыб нету такого, как у, общем, у хищника во время нереста не кушают. Они отлично питаются, не останавливаются. Поэтому основная рыбалка должна быть примерно рядом с нерестилищем рыбы. Если вы знаете, вот в этих камышах рыба нерестится, вот прям ряденьком с этим камышем будем ловить. Но меня все спрашивают, а нужен ли грунт. Да, ребята, нужен. Поэтому я насобирал сейчас немного грунта. У меня килограмма полтора, немного. Если честно целая проблема сейчас оказалось его найти были дожди вот два дня не было дождей новых картолок не было и все было прибито забито дождями сильные дожди были и проблема нашел немного и не нужен того, грунта грунт нам нужен чисто для закорм сначала прикормка вот у меня пол пачки прикормки 08 нам 400 в нее капельку водички. Буквально чуть-чуть. Прикормки нам тоже сильно много не нужно Меня скоро производители прикормок проклинать начнут. Как ловля карася на степном водоеме, так много прикормки не нужно. Если посмотреть, у всех топовых производителей, что не рекомендуют, две-три пачки, засыпай и обязательно поймаешь ну ничего мы когда начну показывать рыбалку на кубане я отыграюсь по прикормке а тут действительно пока растю сейчас много прикормки нам не нужно вот а мы делаем прикормку слегка влажную чтобы она начала раскрываться впитывать воду и у нее начался процесс. буквально чуть-чуть чуть-чуть все, пока пусть стоит. Теперь занимаемся грунтом. Грунт совершенно сухой, поэтому в него добавляем тоже капельку воды, буквально капельку, чтобы он не начал комковаться. С грунтом с водой, если он сухой, нужно работать очень аккуратно, чуть больше перельем, он сразу начнет комковаться. Всё, буквально капельцы сделал воды более чем достаточно он уже влажный все он как губка впитывает воду готово вот от этой прикормки я возьму всего вот такую одну две вот можно жмень полторы жмени прикормки все на весь этот грунт положил полторы жмени прикормки остальное отставляем и перемешиваем. Теперь мне это нужно просеять через сито, иначе будет очень удобно работать даже с закормочными кормушками. Сею, сию просеваю. Будет большой отход, но мне прикормка нужна только для закорма с грунтом. сюда шел пешком после дождей огромные лужи все разбито это убрал все по минимуму так, готово все вот осталась вот такая красота вот. просеянная красивая прикормка с грунт это еще не все друзья мне нужна вкусняшка в прикормку. Очень нужна. Без нее вот, вот просто никак. У меня есть червь. У меня две с половиной пачки червя. Полторы я сейчас сразу буду резать. Почему две с половинки? Потому что пол пачки у меня осталось от одной из последних рыбалок. Вот я их перекидываю. Грунту не пропадать. И одну новую теперь вот эту кучку червя я режу порезать желательно помельче можно даже две две с половиной больше смело брать и не стесняться ну я не заезжал в магазин все что было с собой с последних рыбалок поэтому чер будет столько. Хотя смело можно было порезать там. и три пачки. и Было бы отлично. Сейчас, когда рыба активно питается, не рестится, много корма ей не бывает. Единственное, что карасю не нужно, никогда, это сыпучая прикормка. Пылящая, сыпучая. Так что здесь каноны фидера немного пострадают. Теперь половину даже этой прикормки этого червя, что у меня, я кидаю в грунт и с грунтом перемешиваю, Добавляю чуть воды. Прикормочный состав готов. Это земля с небольшим количеством прикормки и с небольшим количеством резаного червя. Это будет прикормочный состав, друзья. Теперь нам нужно состав для самой рыбалки. Вот эту прикормочку высыпаю, на самом деле нужно немного. Сюда же выкидываю остального червя. И замешиваю прикормку примерно такого состава, как используется в донках. Мне нужна близкая к пластилину при кормке. Мне нужно, чтобы она практически не выходила из кормушки. Ну вот она близкая к этому. Но она еще постоит. Вот она вообще тяжелая, лепится. В ней кусочки червя. Прям вкусняшки такая. Но она постоит, подсохнет. И я еще перед самой рыбалкой буду добавлять воды до такой чтобы вот она была близкая к пластилину, чтобы из кормушки она выходила очень-очень туго, очень-очень тяжело, мне нужно, потому что практически она оставалась кормушкой. Это чтобы была та вишенка на накрытом торте, которая привлекает рыбу к наживке. Теперь занимаемся фидером и поиском точка ловли, пока прикормка настаивается у нас. Друзья, вот у меня получилось прикормки с грунтом и с червем. Меленькая, попадаются вот червячки, крапление в основном грунт, но видно и вкрапление прикормки. Очень интересный запах, пахнет всем прикормкой, грунтом и червями. И вот, вот это я сейчас буду выкидывать сразу в кормовую точку. Кормить буду вот такой большой закормочной кормушкой, вот такая закормочная кормушка. Она весит всего 8 грамм, но большого объема. И вот, вот этот весь, всю прикормку я сейчас отправляю в воду. Точка ловли у меня сразу за камышами. 15 оборотов катушки. Практически та же дистанция, если бы я ловил семеркой удочкой. 6-7 метров удочка. Вот на этой же дистанции я сейчас буду ловить и на фидер. Сильно не забиваю чтобы быстрее выходило и не так перегруз для удилища был. Первая пошла. Да, сейчас надо потратить время, но все это мне нужно выкинуть. Тяжело для удилища, плавный заброс. Дистанция небольшая, поэтому все отлично. Птицы поют вовсю, классно. Просто вот а жила наконец-то. Вот езжу каждую неделю на рыбалке в течение уже двух месяцев. И вот лягушки, птицы вот максимально только сейчас начали петь, хотя уже последние числа апреля. Вот видно червячки, прикормка, зерновые там. Вот такая красотища нам будет, будет там собирать, приплекать и удерживать на месте карася. Ну что, осталась последняя кормушка, девятнадцатая. Девятнадцатая. Кормушечка. все. Последняя девятнадцатая по счету. Это немного. Если брать примерно шарами, как пиловли на поплавок, это 4-5 шаров всего. Последняя кормушка заброшена. Все. Теперь я с вымотаю. И можно минут 15-20 чайку попить, отдохнуть, перекурить. Готовимся к рыбалке, пока там все успокаивается, прикорка начинает работать и рыбка собирается. Друзья, теперь я прихожу от вот такой закормочной. Вот такой вот огромной кормушки. К вот такой маленькой 20-граммовой писюшке. Вот, Что вы видели разницу. Прикормка у меня готовая. Получилась очень-очень тяжелая, очень-очень липкая, очень тяжелая, очень, очень, -очень липкая, с червячком попадаются вот такие вот махонькие кусочки червячка, вот то, что сейчас мне и нужно. Вешаем крючок. Карась донная рыба, ребят, вы это все прекрасно знаете. У карася есть свойства, он без проблем клюет прям с кормушки. Он прям с кормушки отщипывает корм. Поэтому длинные поводки на карася практически противопоказаны. На донке ловят короткими, 10-15 сантиметров. И я на фидер буду ловить короткими поводками. Сейчас вообще ставлю 15 сантиметров. Так, ну начну с 12 на 0,1. 12 крючок на 0,1 поводке, а там дальше буду посмотреть. Завожу поводок просто петля в петлю, никакой сложности нету. Сама длина поводка, не забывайте про косичку. То есть у меня 15 сантиметров поводок и 10 сантиметров косичка то есть уже выходит общая длина 25 люди очень часто это не учитывают в рыбалках в фидере делают 50 сантиметров поводок и 20 сантиметров косичку в итоге у них получается километр длины начну с опарыша но по последней рыбалке скажу что возможно придется переходить На червя, все забиваю плотно, мне не нужно чтоб прикормка выходила, все плотно забил, вот видно, вот, вот червячок, там еще будут червячки, и делаем ребятки первый заброс. Никаких долгих ожиданий делать не буду. Буду ловить примерно в районе минуты полторы и перезаброс. На дне много всякого хлама, листья камыша, корни камыша. И мне нужно, чтобы насадка никуда не заваливалась, чтобы она была все время рядом с кормом, никуда не проваливалась. Оп, вот уже была поклевка. Тут очень много подлещика, очень много густеры, плотвы. И первая на точку сюда приходят они. Полностью развернулся ветер. Как только приехал ветер был справа налево, сейчас слева направо. Что-то есть небольшое. Кто это там? Такой бойкий. А это как кто у нас? Карасик. Вот, ребят. Прошло 15 минут после закорма. И первый разведчик маленький карасик уже пришел что у нас с прикормкой кормушки а с корму прикормкой в кормушке практически то что мне и надо практически вышло мало забиваю плотно и ребята при ловле следим внимательно за квертипом очень внимательно если мы видим что на, на точке рыба она цепляет кормушку кушает с нее, но при этом не берет насадку, значит, надо играться с насадкой. Пробовать менять крючки, поводки, длину, толщину, ну, скорее всего, у нас и так короткие, поэтому толщины, толщину, вес крючка, размер крючка, насадка, объем насадки, вид насадки, дипы, дипы по карасю порой работают просто шикарно. Поэтому за кивертипом следим очень внимательно. Никаких задираний, кивертип должен быть на уровне глаз. Кивертип должен быть максимально мягкий, максимально чувствительный. И мы должны и нельзя его сильно взводить, он должен был слегка натянут. На данный момент я ловлю удилищем до 30 грамм. Кивертип у меня стоит 0,75. Очень тоненький, 2,2 посадка. Сам кивертип очень тоненький, очень чувствительный. И по нему я вижу малейшее прикосновение к леске, к кормушке, к насадке. Ого, на лету садила оттого положил на стойку, Той-то там, такой борзый карасик, небольшой, но очень борзый, друзья. Уже на карасика похоже. ой, красавец, чуть-чуть покрупнее, но уже отличный, вот такой красивый такой давай давай давай давай давай давай, давай. мышеки ну давай, давай. Давай. вышел вышел вышел вышел иди мой хорошенький иди мой красивенький вот такой красавец как он плюнул, Бах-бах! Отдаю дерево. Офигеть, дерево. иди дерево, дерево. Офигеть, Ой, какой Офигеть, Офигеть, Офигеть, какой красивый, О, шикарный, такой... Вот такой красота. Ну что друзья пол первого дня надо ехать домой дела работы другие. поймал пол ведра карася больше 50 штук отличный карась рыбалка ну очень трудовая поставил карася на точку быстро он зашел в огромном количестве шаталки вертип зверски самая была проблема заставить его клюнуть подобрал ключик самое интересное сегодня совершенно не работали дипы вот совершенно полный ноль полный игнор по работал лучше всего череп а хуже опарыш самое главное было максимально легкий крючок максимально возможно карась плавал на точке на кормушке подходил из кормушки выщипывал корм и гонял насадку. И вот на легком крючке насадка начинала передвигаться и этого соблазняла она на подлогу. Возможно именно это. По карасю очень часто работает максимально легкий крючок. И тут надо сочетание. Крючок должен быть не маленький, 12 десятка, но при этом легкий. И вот сегодня именно так и было. Максимально тонкая проволочка, максимально легкий крючок на 0,12 или 0,1 поводке. Так что ключик подобран легкий крючок сработал червячок легкий крючок и рыба поклевала поклевки были очень часто очень агрессивные все это именно жесткие мощные поклевки и рыба ловилась с трудом тяжело но ловилась так что друзья рыбка поймана все получилось до новых встреч